Это новый лидер среди инвестиционных проектов. Старт проекта был сегодня 25 апреля 2022 года в 15.00 по Москве. Напоминаю, что проект от надежного админа, с которым мы будем зарабатывать большие деньги, как с вложениями, так и без вложений. Лично я буду инвестировать 5000 рублей и мой доход в час составит 312 рублей 50 копеек.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 Четвертый тарифный план 300%, пятый тарифный план 400%, шестой тарифный план 500% за 48 часов. Начисление прибыли каждый час. Седьмой тарифный план 600%, восьмой тарифный план 700%, девятый тарифный план 800% за 72 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также в этом проекте есть бонус для рифоводов. Бонус составляет от 100 рублей до 10 тысяч рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на щедро реферальной программе. Реферальная программа 2 уровня в глубину 19 – 19% и 1%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Статистика компании Bittrex. Друзья, как я вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 53 человека. Проинвестировано почти 30 тысяч рублей, выплачено 915 рублей. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. Также в этом проекте есть отзывы и телеграм. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на четвертый тарифный план, то есть 300% за 48 часов. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю. ПР инвестирую я 5001 рубль. Друзья, сейчас 5001 рубль я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 5001 рубль успешно создан. Друзья, также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там я буду выставлять скрины с выплатами данного проекта. На этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!